Вас приветствует корпорация здоровых, успешных и свободных людей. Добрый день, уважаемые новички! Сегодня мы с вами раскрываем такую тему, как проследить свои заказы на сайте Арифлейм в личном рабочем кабинете. Итак, сейчас вы видите мой рабочий кабинет. Как же нам проследить за нашими заказами? Кликаем на слово «заказы» раздел этот заходим и перед нами открываются все дополнительные опции, которые мы можем с вами применить. Итак, история заказов нас волнует сейчас история заказов открыли перед нами открылись вся открылась вся история наших заказ моих личных заказов, которые мы можем посмотреть. В данном случае мы с вами открыли страничку где только неоплаченные заказы. Здесь информация полностью о консультанте. Имя, отчество, регистрационный номер, какой у меня на сегодняшний день долг, какие штрафы, штрафов нет, а долг есть. Видите, предоплаты у меня тоже нет. И тут немножко скидки осталось и вот ответы на вопросы. Да? Здесь у меня значит, сколько персональных бонус-баллов, сколько на какую сумму я сделала заказ, сколько персональный объем продаж, сколько групповых на сегодняшний день бонус баллов и какой групповой объем продаж. Ниже опускаемся, и перед нами открылся заказ, который не оплаченный. Ну, давайте мы его проверим. Этот заказ, что же у нас в накладной и куда он будет поступать. Смотрите, кликаем на него. Открылась полностью накладная, которую мы с вами формировали при заказе. Здесь указано, куда придет мой заказ. Город Георгиевск, на улице Пушкина, 48, офис 12. Здесь же указано, когда формировалась накладная, когда придет продукция. 9 числа уже придет продукт. То бишь он сегодня придет, мне его уже можно получать. И срок оплаты. Срок оплаты стоит 17. Но я хочу вам обратить внимание на тот момент, что вы не сможете забрать 10 заказ, а 17 оплатить. В СПО или в сервисном центре вы будете забирать свой заказ уже оплаченный. Но крайний срок, когда вы можете его забрать, это 17 число. После 17 числа мой заказ отправят обратно в компанию Арифлейм, расформируют и у меня будет долг, вернее не долг, а штраф за то, что я не вовремя забрала заказ. Поэтому, когда формируете заказ, обязательно подсчитайте сроки и дни, когда вы сможете забрать, чтобы не было штрафов и долгов. Далее, что же еще нам это, дает этот раздел, который называется «Заказы». Подписка нас Обратим внимание на подписку нас Подписка Wellness, вы уже, наверное, знаете, читали очень много о Wellness продуктах, которые существуют в компании Reflame. Так вот, подписка Wellness это лояльная подписка для тех, кто пользуется продукцией Wellness постоянно. То три каталога вы берете платно, четвертый каталог вам придет она в подарок. Итак, какие же у меня есть подписки? И какое у них движение. Мы заполнили регистрационный номер. Кликаем на слово «Выбрать». И перед нами открылись все мои подписки. У меня сейчас на данный момент три подписки. Первая уже сделала три шага. Значит, на четвертом шаге она у меня будет бесплатная. Вторая подписка тоже самое, На четвертом шаге будет бесплатная. А вот третья подписка сделала только два шага, и третий шаг у меня еще будет в следующем, десятом каталоге, будет платный. Я посмотрела, меня все это устраивает. Если не устраивает, я могу здесь или удалить, или переоформить свои подписки на Wellness. Так, с этим мы с вами разобрались, возвращаемся снова в историю, вернее в заказы. Здесь вы смотри, сможете зайти и посмотреть отсутствующие позиции по продукциям. Здесь вот все может вам показать. Далее, выбираете здесь, какой вам нужен именно показ. Далее, заходим в раздел «Претензии». Это очень важно. В разделе претензий вы можете даже посмотреть истории своих претензий. Вы также можете составить свою претензию на брак дефекта, на оформление претензии, допустим, если отказался клиент здесь все можете сделать сами, но только продукцию и накладную вы отнесете в сервисный пункт обслуживания или в сервисный центр для того, чтобы они могли доставить до компании и компания вам либо вернула в деньгах, либо вернула продукт ну хорошего качества. Но здесь же можно выбрать сделать быстрый заказ. Но быстрый заказ мы можем с вами сделать справа вверху, не заходя в раздел заказы. Здесь вы можете сделать. Как сделать быстрый заказ? У вас есть в приветственном письме этот раздел. Итак, с этим разделом мы с вами познакомились. С вами на связи была Лотникова Лёля.